При изучении урока по созданию меню на C-Sharp для CryEngine 5, вы столкнетесь со следующей проблемой. CryEngine 5 будет искать следующие файлы. Так как этих файлов нет, будут в консоли выводиться ошибки об их отсутствии. Если мы добавим эти файлы, то CryEngine 5 не понравится, что эти файлы имеют расширение PNG. Суть ошибки CryEngine 5 в том, что в уроке не использовались эти файлы.